Почему у меня не было две недели? Да потому что... Обращусь вам с одной легкой давой просьбой. Но прежде всего я скажу... Салам алейкум! Салам алейкум. Теперь непосредственно перейдем к самой просьбе. Рубль будет! Так как я... Футбольный мячик! Я могу себе это позволить. В случае отказа я просто... Убил! Если конкретно, то... Если у вас возникнет ко мне такой вопрос как Чё ебанулся, спишь? То четкого ответа на него я дать не смогу, я просто деградировал <с> Не, не настолько сильно деградировал, я в Майнкрафт играл Вот так вот Вот так вот, вот так вот Вот так вот, вот так вот